Здесь тридцатый. 2,70. 20 вот сюда. Вот. Хоп. Тут два. А -а -а. И наверх стыкуем из остатка. То есть наверх сторон никто ничего не увидит. Ну, не увидит. А здесь подрез этот, да? 45. Вот так вот, смотри. Ты, ты, ты Потом, туда, вот сюда. здесь. Вот здесь Там. двухметровые. Посмотри. Вот Видишь, здесь двухметровые. У -у -у. Вот. Вон сюда стоят. Вот сюда встает. Раз. Два я здесь их оставлю. Они просто ну, вот, как кончается, все да, остановились. Да, да, да, да, да. Начался с под сапожка, где кончится, там кончится. Вот эти подрезаем. Под вот 45, 20, Но которые вот эти широкие, да? Нет, нет. Узкие, 20 на 20. Вот здесь его оставляем. Вот этот идет вот сюда. Широкий, короче. Ну вот сюда. Внутреннюю, да. Вот здесь надо будет снять. Он сюда не может, короче, надо будет замерить и по факту отрезать. А в которой этот герметик, герметик. На, на двери, да. там что, как шпателем просто пройти, или что? Пальцы. Пальцы? Перчатки нету? Нет. Блин, эти перчатки, да. Я вот то, что единственное, я купил, ну, вот эти круги, считай, по железу. Ты мне, если что, можешь чек оставить, а я нет? попробую отчитаться и деньги тебе по чек поддать.